Дорогие друзья, рада вас всех приветствовать, с вами Наталья Павлова, Инвестиционный центр Павловы Партнеры. Мы продолжаем отвечать на вопросы наших подписчиков. Сегодня вопрос нашего подписчика Евгения и у него вопрос следующий. Как я могу покупать квартиры с торгов? Ну, На самом деле я очень рада, что вы задаетесь таким вопросом, потому что именно на торгах можно купить квартиру дешевле рынка. Иногда цена снижается вплоть там, до 90%, это конечно в редких случаях, но в большинстве случаев вы можете сэкономить 30-50% легко что важно сделать для того чтобы купить эту квартиру первое но ну, вы должны ее найти для этого существуют определенные площадки это как правило сайты ну, по типу авито вы заходите на них находите э, нужный регион нужные параметры да, например эта квартира э, и смотрите какие квартиры есть и с каким они бюджетом продаются те квартиры которые вам интересно вы их выписываете по ним будет необходимо получить подробную информацию это фотографии, документы, какие-то выписки если вас все устраивает, вы записываетесь на осмотр у организатора торгов приходите, проводите осмотр в квартиру как это все происходит в живую обычно, на обычном рынке и после этого, если вас продолжают устраивать если вы хотите купить эту квартиру вам необходимо подготовиться к торгам в этом случае вам сначала нужно получить электронный ключ важное правило, чтобы это был Мультиключ ключ, который подходит сразу на несколько площадок. После этого вы регистрируетесь на электронной площадке, на которой проходят сами торги, и подаете заявку на участие в торгах. Здесь торги могут быть как на повышение, так и на понижение. Это нужно изучать документация документации к торгам. И если это торги на повышение, вы приходите в день X и боретесь за вашу квартиру. Кто поставит наиболее высокую цену, тот и победит. Если это цена на понижение, вам нужно прийти в тот период, когда цена вас устраивает. Говорительно, кстати, нужно оплатить задаток. Если вы сделаете все правильно, то вы побеждаете в торгах, если вы ставите цену, которую никто не смог перебить, если ваши документы поданы правильно, если вдруг вы не признаны победителем, не расстраивайтесь, задаток вам должен вернуться, и вы сможете продолжить поиски других квартир, в которых вы обязательно уже победите. Я желаю вам победы на торгах. Если у вас есть еще какие-то вопросы, не стесняйтесь, пишите в комментариях к этим видео, мы обязательно на них ответим. Всем отличного настроения и удачи!